приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донского, и сегодня я вам покажу классную прическу которую вы сможете сделать легко дома и получить красивые локоны для этого нам понадобится чистая голова я как раз сегодня сделала окрашивание у меня свежий цвет волос нужен будет такой шарф желательно выбирать не синтетику а какой-нибудь мягкий и не слишком тонкий то есть вот мой шарф он вот такой пухленький достаточно но ну и не слишком толстый то есть поищите что-то среднее и ни в коем случае это должен быть ни шелк ни синтетика итак берем такой мягкий шарф и делаем следующую вещь я уже волосы расчесала и такой расческой делаю рядок просто ровный пробор тут не принципиально какой он именно будет так разделила волосы Находим середину у шарфа. Это легко сделать. И прикладываем его на голову. Вот смотрите, у нас получается как бы макушка, да? Центр. Вот я кладу чуть-чуть ближе к лицу. Чуть-чуть ближе. То есть у меня получается макушка здесь. Я чуть-чуть ближе к лицу. Чтобы локоны вот здесь красиво лежали. Просто положила. Беру крабик. Можете взять любой крамик и фиксирую этот шарф, чтобы он не съезжал. А дальше нужно будет, я начну, например, с этой половинки. Я беру, так еще раз прочесываю волосы, смачиваю руку, руки смочила и немножечко по волосам прохожусь влажными руками, просто чтобы волосы немножечко увлажнить. Потому что сухие волосы так сильно не закручиваются, как влажные. И беру спрей из серии HRX. У меня еще такой дефицитный спрей. Один остался. Он мне очень нравится, потому что он легкий и при этом дает классную фиксацию волосам. И я просто распыляю его вот так вот по всей длине внутри. Я надеюсь, звук будет хороший, потому что микрофон у меня... Немножко задевается. То есть я вот так растормошила внутри чуть-чуть и опять причесываю. Все, готово. Что теперь самое главное сделать? Смотрите, мы держим, сейчас тут уберу назад. Я держу шарф над полотном волос. Отделяю пальцем просто вот так прятку, достаточно толстую, то есть не тонкую. Желательно ее расчесать, но у меня волосы гладкие, поэтому я вот так рукой их приподнимаю. Смотрите, что я делаю. Я перекручиваю шарфом. Вот тут важно поднять вот эту прядку так, чтобы она была ближе, ближе к макушке, вот к началу роста волос. Просто один раз перекрутила шарф отдельно, прятка падает к общему полотну волос. Что я делаю? Я к этой прядке просто добавляю. Чуть-чуть волосы вот так вот пальчиком придержала, расправила, опять перекрутила, плотно. Я перекручу. Если вы планируете на ночь, можно сделать чуть-чуть послабее. Если вы планируете просто днем походить 3-4 часа, и уже будут классные локоны, то можно делать потуже, и они так лучше закрутятся. Я чуть-чуть в процессе все равно водичкой смачиваю Упала прядка я к ней добавляю опять так отделила и я перекручиваю шарфом то есть шарф у меня отдельно волосы отдельно то есть вот такое получается плетение и продолжаю в том же духе можно постоянно чуть-чуть смачивать волосы будут очень красивые локоны закручиваем до конца фиксируем крабиком опять же и переходим на следующую. Так получилась инопланетная пока прическа, похожая на прическу, которая была у принцессы в фильме Звездные войны, помните? Но вот сейчас, даже вот если так ходить по улице, тоже возможно, только надо вот эти хвостики спрятать совсем вовнутрь, чтобы они не бултыхались, потому что я ходила, когда я готовилась к каким-то мероприятиям. А мне нужно было в это время куда-то выходить за покупками или там, на какую-то встречу, ну, такую незначительную, естественно. Я ходила так, и, в общем-то, это нормально, ничего такого здесь нет. Ну, необычная прическа, кстати, многие даже обращали внимание. Итак, оставляю на несколько часов, а потом вам покажу результат. Не переключайтесь. Итак, спустя несколько часов я уже сделала макияж и готова распускать прическу все у меня тут хорошо сохранилось я снимаю крабики они мне больше не нужны и распускаю распускаю волосы делаем все смело распутываем шаг легким движением руки получились такие локоны сейчас посмотрим что у нас будет сзади я чуть чуть расправляю волосы можно взять расческу если есть необходимость да и немножечко здесь вот их как бы уложить у меня сейчас правда нет зеркала бокового зрения чтобы увидеть что там сзади но я обязательно подправлю и вам рекомендую тоже внимательно просмотреть чтобы вся прическа лежала аккуратно и круто как вам результат обязательно напишите в комментариях как получилось у вас потому что такая прическа ее освоить очень просто и такая прическа послужит вам на каждом празднике вы будете необыкновенно привлекать внимание и такие локоны сделать вот просто в домашних условиях не прибегая к услугам парикмахеров очень просто и легко, как вы уже поняли, не нужно быть да, каким-то профессионалом. Я вам всем желаю чудесных праздников, отличного настроения и креатива. Будьте всегда необыкновенны. До новых встреч! Если видео полезно ставьте лайк. С вами была Лилия Донского. Пока-пока!